И всем привет, дорогие друзья, с вами Фромдей, и мы вот начинаем играть в игру спор. Да, это очень прикольная игра. И я думаю, что мы начнем плотоядным быть. Так. Я прям в этом так споре так сильно не разбираюсь, так что вы так строго не судите, ладно. Ну, картина Мне все равно. Назвали. Крочется, не надо. Это, наверное, самая Прикольная игра. Все решения, которые вы принимаете, влияют на жизнь существа. Основная задача на этапе клетка – питаться, расти и развиваться. Рост существа виден на индикаторе развития в нижней части экрана. Это Я знаю. Вот это все я уже знаю. Чтобы покормить клетку, охотиться на других существах, врачи кусочки мяса. Да, понятно, понятно. Так, мяско, мяско, мяско. Мяско. Мя... Мя... Мя... Мя... Мя... Мя... Ну, вроде бы Я так сильно не знаю Но по-моему есть Надо нам, ну вот сейчас Когда Это тоже не пойдем Мы шипы должны купить Мы шипы должны купить Вот такие вот, как у этого Чутки Я на него не буду лезть Потому что у него шипы Так Не уйдешь Так, я разрушение. все давай давай давай давай все давай. уровень пройдет надо сказать что за яйцо яичница какая-то в конце появилась так так ну это вот я знаю ну вот это не надо и вот шип я куплю я так думаю что куплю не вот, вот так не вот так вот так удобно вот. хотя хотя хотя лучше так да о 18 как раз можем купить мы еще можем купить шипов во вот так мы ну, вообще сейчас крутили раз, Крас. наверное, ну вот такой прикольный. Ой, я рот забыл добавить. Эх, эх, эх. Все-таки рот нужно обязательно. Окей. Он пять стоит. Ой, он пятнадцать стоит. -то. Как это продать? Ну это не вот так, потому что он там... Возможно, не Ой, я а как раз еще себе шутлю. Yeah. <laughs> Жгу... Так это жгутики, блин, я перепутался, переп... да, они хоть тут есть. Они все-таки 15 стоит? Надо потом вот это еще взять и мы можем еще траву есть. Еще глазки сделаем. у нас будет маленький это не такой же худой нет я шучу что-то смешно вот вот такой будет а где другие фрагменты интересные но, пан надо Пол. Реснички, да? Ну, можно. Это я думаю, получил. Потом в котике потом ресничь. Вот это вот что такое, вот, я, я не знаю. Это первое, второе. Третье. четвёртое, Ой, это третья. Четвертая, да? А, это как изменяется. А вообще я одну сделать. Так как сделать? Я тоже хочу все быть. Окей, погоди. Но все-таки надо. Я сейчас иду Что, что это такое? Что это такое? А, нет, не было. Не Ладно, а, я, я, я хочу, тут, тут, тут, тут. Ты что мне мясо-то не дала? Опять не приготовила. Я яичница опять. Ну и что за яичница? Напишите в комментариях, что это за яичница, мне интересно. Блин, я не знаю, чем мне купить. Наверное, все-таки я это выделаю. вы делаем